Си, орел. Погода. Погода сегодня ясная, малооблачная, местами возможен кратковременный снег. Температура воздуха минус 13 градусов мороза. Ветер западный с переходом на северный. Скорость 3 с порывами до 11 метров в секунду. Давление атмосферное 746-752 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя, ну и скорейшего вам завершения пятницы. Слама. В зимний период, когда на водоемах области образуется лед, возможны провалы людей под лед из-за нарушения правил безопасности. Помните, безопасным лед считается при толщине не менее 10 сантиметров. Запрещено ходить по льду под мостами, в местах впадения в водоем ручьев и рек. Родители, не оставляйте детей без присмотра. Помните, от вашей осторожности зависит ваша жизнь и жизнь окружающих вас людей. Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101 или 112. По возможности окажите пострадавшему помощь и ждите спасателей. Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Вы слушаете Радио России Орел. Телетер у микрофона. Приглашаем вас послушать окончание детского радиоспектакля «Бэмби» в исполнении артистов московских театров.